Друзья, всем привет! Сегодня мы будем покупать BRP от Lander 1000 только XMR. Представим, что у нас есть 1 миллион рублей. И мы заходим в Авито или А2 и будем смотреть то, что мы, в принципе, можем выбрать за эти деньги. Опять-таки скажу, что это мое субъективное мнение, оно основывается Ой. на каком-то моем личном опыте. Итак, погнали, чтобы не терять долгого времени. Вот, к примеру, вижу первый вариант. Очень привлекательная цена. Что там? Мы за эти деньги видим. Мы за эти деньги видим вот такой вариант. И вот такие фотографии. Соответственно, вопрос номер два к этому квадроциклу. Почему он за это время не продался? Что-то, возможно, не так. Бывает иногда плохие, фото... плохие продавцы выставляют такие фотографии, поэтому они не продаются. Надо спрашивать, узнавать. <coughs> Движемся дальше. Так, второй вариант мы видим в Подольске. Есть седуха Кофр. Ага, так. Колеса у него не родные, диски не родные. Так, айтипиха стоит у него. Музычка какая-то есть, музыкант. Ой-ой-ой, вот это я вообще не приветствую. Но это мое мнение, кто-то от нее тащится. Что-то он, видимо, этим делом любит таскать. Надо будет у него поинтересоваться. Если он таскает что-то тяжелое, я бы отказался от этой покупки, потому что техника, как правило, нагрузка вся идет не только на вариаторы, но еще и на трансмиссию, и на редуктора и на привода. Квадриками таскать что-то тяжелое не надо. это Для этого есть машины, трактора и все остальное. Так. Так. Так, так, так. Ну, так себе вариант. Он, мне почему-то он не нравится. Вот скажу вам так, хотя ценник приятный. Просите фотографии обязательно вот этих узлов, то есть это передний редуктор входящий в э, кардана входящего в редуктор передний. следующая фотография входящего кардана в переднюю часть мотора, заднего кардана в переднюю, заднюю часть мотора и в задний редуктор. То есть получается 4 фотографии. Попросите эти фотки со вспышкой, как положено для того, чтобы вам оценить в каком-то состоянии. А, объясню попозже почему. Так, ага, еще вариант такой есть. Это XT. Мы его не рассматриваем. Вариант вот такой вот у нас есть. 14 год. Пиксель. Зелененький. Симпатичный, красивый. Резина Big Horn 2.0. Ой, ой ой Да, 2.0. Так, что у нас такое? Так. Накладка уже отвалилась. Что-то с ней стало не так. Видимо, здесь его плохо отмыли-помыли. Но, тем не менее, как оно у нас есть. Идем дальше. Угу. Сидуха. Ручкам хана. Что-то там с ними произошло непонятно. Нифига себе. Бабах, саморезы сюда вкрутили. Ой. Офигеть надо спрашивать. Не просто так, у него ценник низкий стоит. Возможно, что-то не так. да Та -та -та. эксплуатация. А бережное, что все ручки поворовали. Дополнительные опции в комплекте кофер сеть духа. Торг звоните. Ну, для охоты, правда, покупка сокола Ну, у всех люди свои. В принципе, это все предметы торга. Все, что вы там наковыряете, найдете, увидите, это ваш, это ваши деньги. Рекомендую сразу нанять человека, у которого есть программа Бац. С помощью которую вы подключите, все можете увидеть по программе, в каких интервалах режиме он работал. И, в принципе, вам все расскажет. Потратьте на это деньги. если Ну, зато вы купите нормальный квадрик. Я вам рекомендую. Дальше Питер. Что тут у нас в Питере есть? Ручки с подогревом оригинал есть. Так, супер. Так, сидуха. У меня, кстати, тоже в этом месте почему-то дырочки есть. Так, свет есть, кофры есть, лебедка есть. Да, такой продом. То ли он плохо отмытый, то ли он просто такой замызганный лоск. Так, чтобы нам проверить, насколько соответствует заявленному пробег, нам нужно будет все-таки воспользоваться программой БАЦ. Так. Лифт стоит у него. Или мне кажется. Так, движемся дальше. Шито-перешито. Уже у нас тут все так. доп у нас здесь есть. Так, что тут у нас еще? Горилка в хорошем состоянии. Оригинальные диски. <coughs> ну, в целом, давайте посмотрим, что у нас. Владелец пишет здесь. Так, состояние отличное. пневма удалена, демонтирована, там стоит подиум, я уже посмотрел. Так, продаю за ненадобисть. В принципе, неплохой вариант. Нужно смотреть, просите фотки, ребята, про которые я вам говорил. Дальше вариант. Краснодар. Закрой, пожалуйста, дырочку. Вот здесь дверку закрой. Так. Что тут у нас дальше здесь получается? Кобра установлена у него. Канистр. Горилка, видимо, в комплекте оно да, Зачем то перекрашивал Бампера. Blackwater. Вот это, кстати, состояние. Это означает, что человек очень ездил по Кстати, от торфяной болотной жижи вот так вот очень быстро красится. Но я заметил еще одну вещь. Почему тогда вот здесь мотор загорелый, а вот здесь оно не желтое. И защита вот здесь не желтая, как вот там. Ну, не знаю. Мне кажется, он так уже потерт как это часто бывает называют, уже так нормально поведнало. но тем не менее, вот тоже можно рассмотреть какие-то варианты, которые говорит, это предмет вашего торга. Идем дальше, что мы тут видим. <как> это у нас XTXT. XT, XT. Так, вот этот вариант, про который... В принципе, можно тоже рассматривать. Внешний вид у него неплохой. Я когда покупал свой, я хотел вот также рассматривать. У него есть уже расширители. Стоят вот такие широкие, чтобы грязненький дался. Выглядит это, конечно, вроде бы неплохо. Нагорели практически в стойке. 14-й год или 14 модельный год. Знаете, что меня разочаровало в нем? Когда я попросил у владельца фотографии всех вот этих узлов, про которые я ранее рассказывал, они все были в очень ржавом состоянии. Такое ощущение, такое ощущение, что он просто ездил по морю, по соленой воде, там прям просто все в ржавчине, все-все-все в ржавчине, прям, ну вот прям совсем. Но могу сказать, что не просто так, этот тоже квадрик висит с октября и не продается до сих пор. То ли ценник, ну, У меня ценник был 995, я помню, он уже 30-ку скинул. Но не продается на него, потому что, видимо, людей не устраивает фото. Либо считают, что это очень дорого за него. Все. Народ, что могу сказать. Дальше у нас фактически мы уже перешли на наш бюджет. Но открою я вам вот это, что вы понимали. Это аукционный квадрик. Его рассматривать не стоит. Лучше, знаете как, <кхе> лучше всего это когда техника перед вашими глазами. И вы понимаете, что вот она перед вами. А не кто-то тут фотографии вот такие присылает которую непонятно что и вот такие непонятные вот это непонятное на щупе ну я бы честно сказал бы воздержался потому что <coughs> очень большие сомнения у меня кто чего и как ее эксплуатировал ты не можешь спросить у владельца так ты косвенно хотя бы можешь узнать что с техникой так и что с техникой не так а так вот ну чего вот это дело чувак для того чтобы просто нырять глубоко на ней тем более это вот акционная техника что состоится в США в ближайшие дни, да, нафиг. Я бы такие техники не брал. Вот, там хрень собачья, может быть. Там придет просто код мешки. Вот это, по крайней мере, ты свеч посмотришь. Вот это свеч посмотришь. Ребят, в целом, вот так. Выбрать из того, что, например, сейчас я бы посмотрел, это вариант вот этот. И вариант вот-вот-вот этот. Так, так, куда он делся? И вариант вот этот, который в Питере. Вот он неплохой, я бы их посмотрел. Но питерский, по-моему, тоже очень давно висит, в октябре еще висит, его не забрали, очень странно. Так что до этого всего я бы посмотрел. А так, в принципе, все можно посмотреть, честно сидеть, а дальше уже сделать вывод. Опять-таки, ребята, не спешите с покупкой прямо здесь и прямо сейчас. Потому что техника не самая последняя на рынке, они будут еще появляться и будут, и будут. Просто нужно сидеть и ждать их. Поэтому, в принципе, удачного выбора вам. Надеюсь, какие-то мои вещи вам помогут при выборе техники опять-таки смотрите выбирайте обращайте на все внимание при бирпишке покупки обязательно желательно воспользоваться программной бац она поможет вам раскрыть некую правду о технике Итак, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик тем самым вы будете узнавать о выходе нового ролика ребята всем пока с наступающим с наступившим новым годом берегите себя всем пока